Я предлагаю вам разобраться, почему у вас появились долги. Отсутствие денег связывает руки, кредиты часто помогают быстро решить проблему. Неумение обращаться с кредитными продуктами приводит к покрытию одного долга следующим. Пока ситуация не оказывается патовой, и человек находит себя в долговой яме в самые непростые моменты своей жизни. Именно долги являются причиной многочисленных депрессий, разводов, судебных тяжб и даже самоубийств. Мысль о том, как выпутаться из долгов и грамотно управлять своими финансами, посещает едва ли не каждого второго жителя в мире. За все нужно платить. Быстрого варианта выплатить все долги и не принести в жертву свой образ жизни не существует. В какой-то момент ремень придется затянуть, экономя буквально на всем. Тем не менее, оно того стоит как избавиться от долгов как правило быстро отдать долги мало кому